Доброе время, друзья! С вами ваш друг Андрей Шаура, бизнес-тренер. И сегодня в команде «Успех вместе» мой доход составил более миллиона долларов. Благодаря тому, что у нас есть система, наставники и есть команда. Мы знаем, куда идем, мы знаем, для чего идем. Всегда буду рад видеть тебя на нашем портале и в нашей дружной команде. До встречи! Кстати, а где миллион? Мы научим тебя создавать на сегодняшний день возможность. До встречи! Доброго времени, дорогие друзья! Меня зовут Елена Парневая, город Новокузнецк. За короткий промежуток времени в работе в интернете я заработала более чем 5 тысяч долларов. И это только начало. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Александр Новиков, город Санкт-Петербург. С командой «Успех вместе» мой доход составил уже более 35 тысяч долларов. Это только начало. Присоединяйтесь к команде, зарабатывайте деньги и добивайтесь успеха. Всем удачи! Доброе время суток, друзья. Меня зовут Виктор Завгородний. Я из города Кропоткина Краснодарского края. За время работы в команде «Успех. Вместе» я заработал более тысячи долларов. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Шикова. Я из России, город Ангарск. За короткий период я заработала более 200 долларов на портале «Успех. Вместе». И это только начало. Присоединяйтесь к нам. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ольга Янушевская, Россия – город Тула. За короткий период времени я заработала более половиной тысяч долларов. И это только начало. Огромное спасибо наставникам, спикерам и порталу «Успех вместе». Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Иван Вовк. Я занимаюсь бизнесом свободное от работы время. Работаю я обычным инженером на заводе. И уделяя бизнесу 2-3 часа в день, за последнее время я заработал более 10 тысяч долларов. Бизнес супер, присоединяйтесь к нам, к нашей команде, мы вас научим, мы вам покажем. И вместе мы выйдем на результаты еще больше. Доброго всем дня. Мы семья Косоловский из города Якутск, Российской Федерации. Мы за короткий период заработали 500 долларов, и это не предел. Присоединяюсь к нашей команде. Я Нигмадзянова Светлана из города Ангарска. Команда Андрея Шаура. Я в этом бизнесе совсем немного времени. Работающий пенсионер. И за очень короткий период времени, буквально несколько часов в интернете, и я уже заработала 227 долларов. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Горяйнова, я из Омской области, я предприниматель. И в свободное от своей основной работы время в интернете вместе с порталом и командой я заработала более 5000 долларов. Благодарю команду, благодарю наставников портал за помощь и поддержку в нашем бизнесе. Доброго времени, друзья! Я Виктор Марков, пенсионер из города Прокопьевска. В команде «Успех вместе» я совсем недавно, за короткий срок я заработал более 300 долларов, чем обязан и благодарен менеджеру, учителям и непосредственно наставнику Андрей Шаура и дружной команде «Успеха». Здравствуйте, меня зовут Ольга Таймукова. Я живу в городе Подольске, работаю швеей за короткое время. В нашей компании я заработала более 1300 долларов. Очень большое спасибо хочу сказать своему менеджеру, наставнику и нашему лидеру. Всем привет, я Любовь челеншкан из Зеленограда, Это находится где-то 40 километров от Москвы. В компании Brain я работаю 3 месяца. За короткий период за этот я заработал порядка тысячи долларов благодаря обучению в команде Успех вместе и своей группе. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Каргин. Я в восторге от этого бизнеса. В первый же месяц я заработал около 700 долларов. Я никогда в подобных компаниях не зарабатывал. Так быстро такие деньги. Организация строится просто сумасшедшим образом, потому что компания платит хорошие деньги. И за первый период нахождения в компании, всего лишь за несколько месяцев, я заработал уже около 4 тысяч долларов. Приглашаю вас в этот бизнес, потому что он приспособлен к интернету, к земле. В нем большие заложены деньги и перспективы. Ждем вас нашей команде. Здравствуйте, дорогие друзья. Я из Адыгеи. Меня зовут Светлана Руфина. Буквально недавно, в, в июле месяце, я зарегистрировалась в компанию «Успех вместе». Просто супер! Я буквально за несколько дней, за неделю заработала 325 долларов. Дерзайте, люди! Только принимайте решение и приходите к нам. Ждем вас! Всем доброе время, друзья. Меня зовут Надежда, фамилия Дручинина. я из Краснодарского края. Буквально месяц назад, чуть больше месяца, я присоединилась к команде и к порталу «Успех вместе», за что благодарю судьбу. Почему? Потому что... Если раньше я думала, что в интернете как бы невозможно зарабатывать деньги, да, то сейчас я убедилась в обратном. За последние две недели я заработала около 700 долларов. Очень благодарна за это нашей дружной команде, нашим спикерам замечательным и моему самому лучшему в мире тренеру и наставнику Андрею Шаурам. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья Пташник, я из города Краснодара. В компанию Brain я пришла совсем недавно и за короткие сроки добилась очень отличных результатов. Мой чек составляет более 5000 долларов вместе с октябрьем месяцем. Здравствуйте, друзья, меня зовут Челак Оксана, я из города Красноярска, с компанией Brain и с порталом Успех вместе сотрудничаю не так давно и за этот период уже заработала около двух с лишним тысяч долларов. Приглашаю всех в нашу команду, присоединиться, разобраться в этом бизнесе. Всем успехов, ждем вас в нашей команде. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сибирякова, город Уссурийск. Я в компании недавно, но ну, вы знаете, за это время успела уже заработать более 700 долларов. Это вообще очень здорово. Компания супер. Всем доброго времени суток. Меня зовут Гинтас Вайдутас, республика Литва, город Кедайний. В этот бизнес я пришел, в бизнес Брайан. я пришел... 12 июля меня в этот бизнес пригласил мой наставник и менеджер Александр Аксинюк с Украины. Если бы не этот человек, я в этот бизнес не, нашел, не зашел бы. Это его настойчивость, его упорство. Я здесь. За первые же 18 дней июля я заработал более 800, 800 долларов. А на данный момент вот, если учесть октябрь, то я уже заработал более 5 тысяч долларов. Доброе время, дорогие друзья. Меня зовут Галина Ковалева. Я живу в Московской области. Пенсионер по болезни. За короткий промежуток времени я заработала более 3 тысяч долларов. Присоединяйтесь к нам. Команда «Успех вместе» поможет вам в ваших начинаниях. Добрый день, друзья. Меня зовут Зоя Битнер. Я из России, с Ростова-на-Дону. Однажды, так же, как и вы, я по этой ссылке прошла и попала на портал «Успех вместе». Я увидела Андрея, я была им очарована, я была очарована командой. За короткое время, буквально, я еще новичок, я получила около тысячи долларов. Мне очень нравится продукт, мне очень нравится общение, мне нравится все то, о чем говорит Андрей, он это исполняет и делает, вот так, как мы сегодня оказываемся вот здесь, на Байкале. Всем привет, меня зовут Кисурин Валерий, я с Украины, город Киев. За короткое время я заработал на портале 700 долларов, всего лишь уделяя несколько часов этому бизнесу, так как у меня есть основная работа. Доброе время, друзья, мой имя Сергей Калиниченко из Москвы. Я все еще работаю пока в Аэрофлоте. Работа тяжелая, сменная, поэтому очень мало свободного времени. Но благодаря нашему бизнесу я за короткое время заработал более 600 долларов. Доброе время, друзья! Я Жильцова Валентина. Доход у меня пока 50 долларов. Я пенсионер. Учусь на портале, так что скоро будут большие результаты. Ждем вас всех в гости к нам. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. С вами Алла Федотова, Алтайский край, город Славгород. За небольшой промежуток времени я успела заработать в портале «Успех вместе» более 600 долларов. Для меня, как для пенсионерки, это, конечно, значимая сумма. Доброе время. Меня зовут Наталья Кондратенко, я из города Волгограда. Я пришла в этот бизнес недавно. На портале я получила 88 долларов за очень короткое время. Здравствуйте, я Самарина сама Марина, город обниц Калужская область. За короткий промежуток времени заработала более 500 долларов. Добрый вечер, меня зовут Гриднева Ольга, я из города Омска. На портал меня пригласил Александр Новиков. За несколько часов я заработала 250 долларов, это первый мой заработок и в дальнейшем, я надеюсь, что буду зарабатывать все больше и больше. Здравствуйте, меня зовут Тюрина Ирина, город Благовещенск. Я в компании Brain совсем недавно, у меня доход 345 долларов, я очень довольна, все еще впереди. Дорогие друзья, я вас приветствую. Меня зовут Любовь Половникова, я из города Новосибирска. В бизнесе я всего месяц, но мой доход составил уже 507 долларов. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Полина Габарева, я живу в Москве, это Россия у нас. Я на портал попалась недавно и уже заработала за первую неделю 250 долларов. Имея двух детей, старше меня 7 лет, младше всего 8 месяцев. Постоянно у меня суета какая-то дома. Но это мне не мешает несколько часов в день уделять работе. И это помогает мне в жизни. И вот мой партнер Нур, он тоже хочет поделиться своими результатами. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Нуртай Дьюсен, Астана, Казахстан. Я полковник в отставке. За короткое время заработал 114 долларов, это только начало. Я думаю, все впереди и с, с порталом и «Успех вместе» и командой Брайан. я еще добьюсь больших результатов. Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Росков, я из города Саиногорска, республики Хакасия. С командой портала вместе и компанией «Брейн» я заработал уже более 10 тысяч долларов. Этот доход для меня очень хороший, так как я ранее работал на заводе. По профессии я металлург, и для людей, для заводчан это очень хорошие деньги. Сейчас я уволился с завода, развиваюсь только через интернет с компанией и получаю неплохие доходы. Каждому рекомендую присоединиться к нашей команде и более подробно разобраться в этой возможности. Возможность доступна совершенно для каждого. Добро пожаловать! Меня зовут Галина Ршукова. Я из республики Коми, Сыктывкар. Я пришла в бизнес чисто случайно. Наталья Зинаева, это мой наставник, как бы просто предложила мне попробовать, пригласила на презентацию и понравилось. За короткое время, практически у меня месяц, и получилось так, что у меня знакомые сразу же подписались, и я начала зарабатывать. Меня, конечно, это очень заинтересовало. Доброе время, друзья, меня зовут Алдар Андажапов, я из города Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия. В компании я недавно, но за это короткое время я понял, что компания действительно работающая, что действительно она платит деньги, что здесь действительно есть широкие возможности и перспективы, поэтому я остаюсь здесь. Здесь очень дружная команда, она всегда тебе поможет во всем, во всех мелочах решить любые вопросы. Я хочу сказать спасибо своему менеджеру, наставнику, лидеру. Всем успеха! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина Диденко, я из города Новосибирска. За короткий срок в компании мой доход составил более 500 долларов. И это только начало. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Игорь Мишарин, Иркутск. С успехом вместе на сегодня зарабатываю ну, достаточно приличные деньги, деньги любят тишину, поэтому цифры называть не будем. Здесь получаю позитив, получаю энергию, получаю хорошее знание, общение и много положительных эмоций. Несколько слов хочу сказать о наставнике, человек, который я знаю уже много лет, там, где он, там успех, там деньги, здоровье, позитив. Здесь святое место и многое то, много из того, что задумано, я думаю, что у вас исполнится. Будьте с нами, будьте в команде, будьте со своими наставниками, спонсорами. Удачи вам, успехов! Доброе время, меня зовут Иван Колобов, я из Екатеринбурга, здесь в команде на портале ⁇ Успех вместе ⁇ мой доход составил более 25 тысяч долларов.